Друзья, добрый вечер, на связи Максим Петров. У нас сегодня миллион долларов за 15 лет, на основе чего строится система. Строится система. Это первая средняя доходность российского рынка ценных бумаг. В России там составила порядка 28% годовых за предыдущие 20 лет. Капитализация это общая доходность, да, то есть если говорить о капитализации полученных дивидендов, то можно смело прибавлять даже наверное более 10%. Поэтому вот первое, на чем основывается, потому что и по вопросам по вашим видно, да, то есть, будем ли мы уходить в какие-то валюты, будем ли мы уходить в какие-то консервативные инструменты, будем ли мы э, покупать акции американских компаний, то есть, пока у нас э, средства размещаются преимущественно на российском рынке ценных бумаг. Интересны ли для меня американские компании? Да, ребят, конечно же, они не могут быть неинтересны. Другой вопрос, что не прямо сейчас, то есть, есть много интересных историй, которые можно было бы покупать, но по моим Выводом, по моей личным оценкам, я считаю, что сейчас компания стоит достаточно дорого. То есть та доходность, та дивидендная доходность, которую сейчас предоставляют американские, европейские компании по сравнению с риском, который мы несем, инвестируя в эти компании, они несопоставимы. То есть то, о чем говорит теория стоимостного инвестирования, нужно всегда сопоставлять, какую прибыль ты можешь получить, рискуя и какую прибыль ты можешь получить если уходить с риска. То есть сейчас в настоящий момент доходность большинства американских компаний, она, в принципе, будет снижаться. Причин для этого очень много, поэтому получается, то есть первое, на чем хочется сконцентрироваться, что средняя доходность российского рынка ценных бумаг за последние 20 лет составляет, вот я говорю, 28%. Да? То есть это без учета капитализации, среднеизвешенная доходность, ведь здесь не считаются дивиденды. Что такое 20 лет назад, да? то есть если отмотать 20 лет назад, от 2019 года, там, от 2018 года. Года, да, когда непосредственно стартовал проект. То есть, в этот промежуток времени в мире было ну, два очень мощных кризиса. То есть, один из кризисов был в 2000-х годах, в России был очень мощный кризис 98 -го года. В принципе, с него и стартанулся кризис 2000-х годов американский, то есть, там ударил лес, соответственно, по Азии. Азия очень сильно штормила перекинулся на Америку там через полтора-два года, и у нас был кризис 2008 года, соответственно, когда обанкротились несколько крупных инвестиционных домов, когда они вынуждены были, что называется, лечь под банки. И в классическом понимании инвестиционных домов не осталось. И даже с учетом всех вот этих вот катаклизмов, даже с учетом того, что вот эти вот глобальные падения происходили, российский рынок все равно давал среднюю доходность. очень очень привлекательно. А с учетом того, что история инвестирования связана на 15 лет плюс, то есть, это не значит, что я вот через 15 лет я возьму и закрою проект. То есть, я думаю, что проект будет жить и дальше, потому что ну, это просто элементарно интересно, да? Во-первых, это интересно, во-вторых, сейчас он трансформируется, у меня не стоит ключевой задачей, ключевой концепции, прям вот взять, снять эти деньги полностью передать ребенку совершеннолетия. Это будет служить основой финансового капитала ребенка, которому да, он сможет распоряжаться самостоятельно, он может покупать хорошее обучение, образование, нетворкинг, да, то есть то, что будет в будущем. И в этом случае я понимаю, что горизонт инвестирования очень и очень большой. Как мы будем работать? Ну, первое что при всех тех проблемах, которые были в мировой экономике последние 20 лет, все равно, так как рынок, он зависит от роста экономики, от производительности экономики, то все равно, даже если спад происходит, спад все равно заканчивается подъемом. Второе. долгосрочно преодолеть инфляцию позволяет покупка коммерческих коров. Я хочу, чтобы у вас тоже это в голове очень четко отложилось, потому что... Основная концепция заключается: я хочу, чтобы у меня ребенок был капиталист. Меня действительно не может не радовать, то есть сын спит со мной, да, то есть, когда я еще не заснул, а он уже спит. Я смотрю, ребенок лежит 5 лет, сопит в свои две дырочки, да, может быть, даже похрапывает, когда у него нос заложен, Но при этом я понимаю, что он является крупнее, уже, уже является акционером Газпрома, уже является акционером Аэрофлот уже является акционером Яндекса, то есть, любая поездка в такси, которую совершают тысячи, сотни тысяч людей по всей России на такси, часть, тысячная, миллиардная часть этой, этой поездки идет на создание капитала моему ребенку. Каждая миля, которая пролетает, каждый самолет Аэрофлота приносит какую-то прибыль акционерам Аэрофлота, приносит прибыль моему непосредственному ребенку. То есть, фактически, он спит. А в это время деньги работают на него, то есть капитал создается, прибавочная стоимость создается. И поэтому долгосрочно мы говорили о том, что преодолеть инфляцию позволяет покупка коммерческих коров, то есть даже дивидендная доходность моего портфеля, портфеля моих детей в данном проекте, которое составило 6,6% годовых на вложенные деньги, позволили преодолеть инфляцию в два раза. То есть, если мы говорим, что у нас официальная статистика говорит о том, что инфляция составит там, по итогам года порядка 3%. Дивиденды, которые с начала деятельности проекта с октября 2018 года позволили, в принципе, только дивиденды преодолеть, инфляцию в два раза. Не говоря о росте капитализации компании, о росте стоимости этих компаний, которые включены в инвестиционный портфель. Следующее. Сократить издержки на управление налоги, да, то есть общие получается издержки на управление составили от общей вложенной суммы 0,2%. Опять-таки позволяет действительно сократить издержки, то есть я сейчас не говорю о налогах, потому что налогов по факту не получается, потому что там у нас была продажа одной единственной бумаги из портфеля, остальные они куплены. И в принципе мы их не продавали, никаких спекулятивных сделок не проводили, что так как… Система не предполагает спекуляции, не предполагает очень активного трейдинга, то в этом случае я не исключаю, что отдельные бумаги будут лежать в портфеле более трех лет. Согласно российского законодательства, если вы владеете ценными бумагами более трех лет, то, соответственно, налог вы не платите. Следующая концепция – это использование теории экономических циклов и теории стоимосновой инвестирования. Да? Когда мы говорим про теорию экономических циклов, то есть, тоже про это уже рассказано было, я не хочу на этом останавливаться, я просто хочу сакцентировать ваше собственное внимание, что использование теории экономических циклов происходит не в свете того, что мы пытаемся поймать эти волны, да? а в свете того, что мы понимаем, что в экономике, основанной на кредите, циклы роста и циклы падения всегда меняются, при этом циклы падения по сроку и по своей продолжительности они в 3-4, могут быть даже в пять раз короче, чем циклы фазы роста. При этом никто не знает, когда эти циклы наступят, когда это непосредственно произойдет. Поэтому, когда я говорю об использовании теории экономических циклов, я хочу здесь еще раз расставить акцент и объяснить, что использование данной концепции, то есть теории экономических циклов, оно сводится не к тому, чтобы спекулировать на этом, то есть фиксировать прибыль, и в попытке потом купить по более низкой цене упавшие активы, а используется это. Концепция в свете того, что мы понимаем, что это может быть, что это повторяющаяся история, и нас это абсолютно не волнует. И мы используем себе во благо регулярно инвестировать. То есть, вот этим и обусловлена необходимость регулярного инвестирования какой-то определенной суммы. Ну и теория стоимостного инвестирования это, соответственно, соотношение. То есть, поиск компаний, в которых очень быстро могут окупиться для себя, я устанавливаю эти параметры. Ну, то есть, целевым уровнем является это.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 сумму, то в этом случае нам становится в принципе без разницы, на каких уровнях находится рынок. В фазе роста или в фазе падения, если мы инвестируем регулярно, то мы, получается вот эти вот волатильные колебания, мы их сглаживаем. Асимметричное инвестирование, связанное с тем, что ну размер акционерного капитала которые оцениваются в компании по сравнению с ее рыночной ценой, может быть там, в два 3 раза меньше. Такое тоже непосредственно бывает, поэтому стараемся иногда в инвестиционный портфель включать акции, которые имеют такого рода асимметричное инвестирование. ну Интеллектуальное управление, то есть суть которого заключается не в большом количестве сделок, а в активном поиске неоцененных рынком компаний, то есть это предполагает моя деятельность по сопровождению, взаимодействию с состоятельными людьми, то есть есть истории, связанные с тем, что я обязан в инвестиционный портфель таких людей, включать какие-то недооцененные истории, они за это, в принципе, и платят. А при этом, опять-таки, я эти цифры приводил, то есть, доходность в прошлом, хочу оговориться, не гарантирует доходности в будущем. Когда люди задают вопрос, а да, сможем ли мы достичь таких результатов, а правда ли это. Когда я говорю о том, что мы инвестируем в рамках проекта в миллион долларов за 15 лет, то здесь можно говорить о том, что это, ну, по сути, это в том числе и публичный эксперимент, да, то есть, я его делаю намеренно, чтобы показать всем, кто хочет к этому присоединиться, показать, что есть ключевые концепции, которые лично я отбирал для своих клиентов, следуя которым непосредственно происходит заработок, и я хочу показать, что это работает. Дать инструментарий, который требует 15 минут времени в месяц, не более 100 долларов в месяц инвестиций, но опять-таки общей сложности 2700 долларов в год на инвестиции направлять, что путь к миллиону долларов может проделать каждый. Я по этому пути веду, создаю для своих собственных детей, я готов эту информацию транслировать другим людям, чтобы они со мной вместе прошли этот путь.